дорогие телезрители с вами Алексей Лосточко и сегодня я расскажу вам как же правильно одеваться в нашу погоду у нас намечается 28 градусов по Цельсию также будет ветер также будет три раза идти снег также будет два ливня также будет солнечный день поэтому одевайтесь все же потеплее а? поздравляем выиграли в компании 20 тысяч евро вам всего лишь нужно сделать одну маленькую подпись На вот этой пустой бумажечке О! Круто! Давайте! Ага Так А какая у меня подпись? А ладно, галочку поставлю Держите! Ой! Так, посмотрим И... Ну что, благодарим вас! Денежки перечислены на вашу банковскую карточку. До свидания. Блин. Получается это у них не... есть моя подпись. И полиция не поможет. Ой. А? Эй, что ты надел? Зачем ты его разбил? А, оно само, это не я. Ага, конечно. Рукашоп, иди новое покупай. пришли о детки привет папа ушел покупать вещи а я пошла на работу пока где в холодильнике а хорошо конечно и да ваш дедушка сколько придет так давай давай туда угу. ой давай, давай давай да ну ⁇ -мо ⁇ дебильная игра какая-то Слушай, а давай нам по чайку сделаем? Ну уж нет, помнишь как было в прошлый раз? <соргут> Ой. Ой. Ой. Пойду чайку попью Ой. <соргут> <соргут> <соргут> Ну да, ладно, иди ты Да, фух. Что? Что происходит? Ай! Я старый, что? Детки, а уже задумались, что же я за дяденька такой? Кто ты такой? Я коллектор. Это такой дяденька, который бьет плохих дядь, которые долги не возвращают. Ваш отец должен 50 тысяч евро. Но ты и так случайно сказал. Звоните ему, узнавайте, где деньги. Поняли? А где у вас тут кухня? Вон там кухня. Спасибо большое. Женя, Женя. А, что такое? Этот мужик, он враг. Я не знаю, что он с нами сделал. Скорее всего... Он нас делал взрослыми, тебя через чё Я уже вызвал полицию, а нужно спрятаться, вот туда бегом! Ладно! Алло! Привет! Ну что, что ты там сейчас делаешь? Долги выбиваешь? Да, я сейчас у этого должника, с которым не справился наш этот зеркальник, который там... Вообще слабак какой-то был, но ну, я вижу тут осколки в этом, в мусорном ведре. Ты тоже сейчас долги выбиваешь? Да, я сейчас пришел к нему, но его нету. Но тут и вертео дети. Я попросил их, чтобы они узнали эти деньги и отдали мне. Не не отдадут, я их составлю. <музыка> О, ну ладно, все, давай, пока. Уйти, какая тут у нас миленькая. Жопа <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> <Пошла. музыка> Ладно. Скучная какая-то работа. Ну стряд, мы Ой, да как вы мне надоели! Состойся, <свы> <Ой, ой, шестерся, свы> состойся, <свы> да <свы> что держали. Ну что, нашли где денежки? <свы> ой, чё, Алло? Чего? Ну я только начал. Ладно, сейчас пойду помогу. Так, дети, чтобы через час деньги были, я сейчас приду и состарю вас. Саша! Мы стали прежними! Ладно, что предлагаешь делать? Что-то тут нечисто. Ну да, тут грязи многовато. Да нет, я в смысле, что... Нас папа вроде не брал никогда долг на двадцать тысяч евро вообще. Слушай, я придумал. Ох, деточки! Ну что, как там денежки? Опа! О -хо -хо. Ничего себе! Ой, сейчас приступим тут! Балючий Олега! Засранцы, уроды! Ой-ой-ой! Что это за коробки? Что? Засранцы, малолетние! Да Убил! Убил! О! А кто этот туалетик занял? Ха! А тут же замок! Ложкой сейчас открою! А что это? Какой-то странный запах! А! Это же запах ГАЗа! Луничка! Луничка! Вот такие дети! Сосранцы! У нас получилось! Ура! Я <свист> убьюсь! Ой, не получилось! Прячемся! <свист> Чего? Кастрюля! <свист> <свист> Опять это не ваши приемчики! Ну и что тут? Что? Просто <свист> водичка? Какой? Видимо <свист> какая! Зачем мы его тут поставили? Пора закаляться. Вот Где ты, мелкий застаранец? Ага. Ты на туда залез. Время быть убитым. Ну что? Попался он? Бродец. Ой. Боже, как много этих хозяев. Саша, получилось. Иди сюда. Ой. <wedge> Ой, О, все. Отлично. Вот только, что мы с ним будем делать? Я придумал. Открывай кровать. Тяжело. Кров... А, Ох, тяжело. А, давай быстрее. Фух. Закрываем. А, а, фух. Что это за звук был? Фух, не знаю. Так, что же мы с ним будем делать? Ладно, давай днем ты его кормишь, а вечером я его кормлю. Давай. Ну все, давай. Я, наверное, уже спать. Доброе утро. Слушай, Саша, у меня такое ощущение, что мы о чем-то договаривались, что ли кормить что-то там. Да, что-то там с кормежкой, ну, я не помню. Ай, ладно, значит это не так важно было. Блин! Oh, oh, oh.